Здравствуйте всем! Это мое второе видео о покупках в Турции в городе Алания. В первой части я показала покупки из магазина Мода Шоу и Вайкики. Ссылку первой части оставлю под описанием. Приятного просмотра. Так третий магазин называется Бойнер. Он находится в Аланию такой торговый центр мы купили там получается вот такие три рубашки одинаковые но разного цвета стоимость 49 99 лир вот и стопроцентный хлопок хорошие рубашки следующая кофта взяла себе сестра вот такое помертые можно потом погладить. и стоимость данной кофты 59 лир вот такая вот следующая кофта такая вот сейчас цвет темно-синий но почему-то сейчас цвет такой отдает и стоимость 69 99 и вот такую кофточку купила мама Простая, белая, помятая. Ну, вот здесь какие-то надписи. И она стоит 29 лир. Красные скидки взяли. Вот такая. Надо искать, ходить. И сам магазин недорогой. Так что он находится на втором этаже. и так также мы зашли в такой магазин, как фри он находится в аэропорту в Анталии. Сразу куда проходите, там с собой можно его вот также перевозить, все, ничего не запрещает. Вот фри Что мы здесь купили? Вот мама купила вот себе вот такие духи. Армани. Вот прям запечатаны, не буду открывать. Стоимость данных духов составляет 113 евро вот там все в евро далее взяли мы себе вот такие вот духи данные духи они были по распродаже и они более молодежные нам так сказали и мы даже нам больше понравилось и до да, 1 одна упаковка ну, то есть Флакон духов стоит 19,90 евро Этот и этот тоже Далее братья Купил вот себе такие мини-ори Здесь нигде не видно 115 грамм И ну, он захотел, вот такие были маленькие мини-ори И они где-то стоят 4 евро Почему я? Барбак, барбак да! Вот такие маленькие Маленькие ори Давай, ну, показывай да. Попробуй это разные смеси. Вы как смеси? Вы обычный Как обычно, только маленький, да? Угу. Вот ну, Надо у -у -у. Вот это другое брать. Далее ментос. Вот я вот такую упаковку не видела. Может, где-то еще есть. Там разные цвета. Вот. Там много конфет, и маленькие, и большие. И вот здесь их 45 штучек. То есть у этих маленьких. Подушечек, там 90 грамм вот. Но вот если сравнить, какие мы здесь менты ну, такие розовые, и вот такие они вот даже качественные, чувствую даже это. Вот, то это все, что мы купили в тюти фри Самое главное то, что мы забыла, то есть то, что я забыла, это вот это. Вот это прям сейчас я скажу, тут получается когда две берешь дешевле у нас это подороже стоимость сейчас скажу евро Хорошо. и стоимость Джека Дэниелса за две бутылки составляет 46 евро также на базаре возле нашего отеля конечно без меня не покупали, вот такое полотенце братик, он очень любит миньонов, вот очень большое, хорошее и стоимость такого полотенца составляет 10 долларов. Очень прикольно. Также мы купили вот магнитики. Их вообще было 10. Вот. Это получается от склада. Э, вот их 10 штучек было. Если оптом берем, тогда получается 30 долларов. Ну, один получается 3 доллара. Также мы на базаре купили чемоданчик. Далее выезжали отсюда, взяли мало сумок и пришлось там покупать. Вот. Так вот такой вот чемодан. Ну, он стоит 180 лир. Вот такой не тяжелый сыночка. Вот, да далее когда мы ехали уже в аэропорт мы остановились на 15 минут и вот довезли нас в магазин сорбетт Кажется, там мне тоже не разрешили снимать вот и купили вот такую простой нам, нам дал 2, 10 процентную скидку, хотя она вообще не действует на нее и вот получается данная постель стоит 20 долларов стандартная вот такой такой цвет осенький размеры 200 на 220 это просто 220 на 240 подозяли и 50 на 70 налочки две штучки вот такой материал у тебя хлопок стопроцентный производство Турция вот и честно тот магазин который вот мы заехали я покажу вот он дорогой и времени, во-первых, не хватает. Вот поэтому, наверное, люди после хватает и бегут. Друзья, у нас с магазин 15 минут. Едем обратно домой. Приехал домой. Ну и все. Радости пиццы оливки